Здравствуйте, с вами снова Анна Рудакова и канал GreenMade. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, тема, о которой меня очень часто спрашивают, задают много вопросов о том как перейти на натуральную косметику и возможно ли использование натуральной косметикой с косметикой, содержащей синтетические ингредиенты. Первое, что хотелось бы мне сказать, что крайне нежелательно использовать натуральную и синтетическую косметику. Объясню почему. Потому что очень часто синтетическая косметика, 99% случаев, содержит какие-либо минеральные масла, либо силиконы, которые создают пленку на поверхности кожи. И, применяя натуральную косметику, создается такая неправильная реакция, и, возможно, появление аллергических реакций, либо какого-то раздражения на коже, чувство сухости, либо, наоборот, какой-то неправильной пленки на коже лица. Поэтому, если вы решили перейти на... Зеленую сторону, на светлую сторону И здоровую сторону жизни То все-таки стоит пользоваться натуральной косметикой Я ни в коем случае Всегда в, в соцсетях, везде говорю Что гринмейт не панацея. Мы рекомендуем, выбор делаете вы Есть масса брендов натуральной косметики И об этом поговорим чуть позже На которых можно остановить свой выбор Которые подойдут идеально вам для, как нужно переходить на натуральную косметику? Естественно, что э, натуральным должно стать прежде всего уход за вашим лицом, а именно умывание. Касаемо средств GreenMaid, э, очень часто ну, от тех, кто только-только переходит на натуральную косметику, поступали такие ну, как бы замечания, что вот гель-муз как бы, кажется, что не промывает кожу лица, но на самом деле это действительно как бы, и гельмус прекрасно очищает кожу лица после э, дневных каких-то стрессов, там, нахождения на улице, то именно для таких людей мы изобрели вот такой прекрасный черемой нероли гельпенка на энзимах, который до привычного скрипа, имея натуральные ингредиенты, отмывает ваше личико. Поэтому начинать переход с синтетики на натуральный я рекомендую именно с умывания черемоя нероли Касаемо кремов, то здесь однозначно переход может быть стопроцентный И здесь вам поможет, если у кожа кожи крем-сыворотка, если кожа более молодая, то крем-флюид Крем для, для глаз э, вокруг век использовать я рекомендую где-то после 25 лет. До этого крем-флюид также может наноситься на зону век без проблем. Поэтому с этим проблем э, никаких таких сложностей не будет. Вот. О дальнейших этапах ухода за кожей, о крем-сыворотке, о, крем о каких-то масках можно говорить позднее. Также никаких э, особых сложности не возникнет с масками GreenMade. Начинать нужно с обычных масок, маска универсальная либо маска антивозрастная, и затем уже переходить к более сложным в исполнении маскам, это альгинатные жидкий альгинат, либо уже те, которые нужно чуть-чуть посуетиться и которые нужно немножко замешивать, это наши рассыпчатые маски, маска соленая и маска гомомелис. Касаемо волос, все чуть сложнее, поскольку, ну, во многих регионах хочу отметить, что волосы всегда такая проблемная сторона жизни девушки и женщины. Они уделяют очень много внимания уходу за волосами и из-за качества воды. Из-за того, что мы окрашиваем наши волосы, мы не можем подобрать им правильный уход. И очень часто профессиональный уход, который содержит силиконы, он нам подходит, ну, поскольку силикон все наши э, какие-то неровности, чешуечки приглаживает, отличнейше отражает солнечный свет, волосы блестят, но это не говорит об их здоровье, это говорит об их дорогом уходе. Здоровье волос э, получается только тогда, когда вы смываете всю эту синтетику и начинаете ухаживать с натуральными средствами за волосами. Конечно, есть сложности, поскольку натуральные шампуни не пенятся привычным образом, как синтетические, либо какие-то профессиональные шампуни, либо шампуни масс-маркета Они очень легко пенятся, но достаточно хорошо промывают голову Если вы решили перейти на натуральный шампунь, то не удивляйтесь и мужчинам, и девушкам я рекомендую именно вот такой гель Мужской, два в одном Он идет для мытья тела и кожи головы Он отлично пенится, поскольку э, Его состав он не на энзимах Он на мыленных орехах И он прекрасно промывает голову Либо начинать мытье головы Гель мужской, а затем уже использовать любой натуральный шампунь Если пока, опять-таки, он вам не сильно подходит, используйте его в качестве лечебного шампуня Допустим, один-два раза в неделю, либо выходные, когда вы находитесь дома да, То есть каждый день можно мыть им голову Кондиционер подойдет даже после мытья любым профессиональным шампунем Он идеальный состав имеет, очень легкий, можно наносить прямо от корней волос Даже имея вот, скажем, такие не густые и тонкие волосы ну, собственно, это вот такая самая основная информация о переходе на натуральную косметику Есть нюансы, есть сложности, но они того стоят Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что те, кто перешли на натуральную косметику Те, кто выбрал марку GreenMade, либо другие марки, они 100% довольны Продолжают пользоваться натуральной косметикой Они чувствуют, как их кожа оживает, начинает их радовать, ну, как меняется настроение Собственно, и от этого уже идет внутренний какой-то комфорт и уверенность. Поэтому переходите на натуральную косметику, а мы будем дальше раскрывать вам ее секреты и рассказывать о каких-то новых нюансах. До встречи! Да, не забываем ставить лайк и подписываться на наш канал.